Здравствуйте всем, хотел бы кое-что показать вам по штрих-кодам Опять же, это у нас муп гид квитанция к чеку, то есть энергосбыт и все остальное. Да, будем проверять по мега навигатору, куда уходят наши деньги. Вот он, оплата. Ничего не придумываю. Смотрите, то есть, счет. 10, 55, 216, 3 шестерки, 14, 64. Вот мы сейчас будем все это вводить вот сюда. То есть просто смотрите, и все. То есть здесь никто ничего не придумывает. Так, 10, 55, 216, 3 шестерки, 14, 64. Сша. Ребята, я хочу вам сказать, вы жили, я живу в городе Искитин Новосибирской области. Э, говорю всем искитинцам, опомнитесь и задайте вопрос, куда уходят ваши деньги по счетам. И обратитесь, пожалуйста, в полицию с заявлением насчет этого. Всего доброго.